Ой, где был? Ой, что видел? Тут прислали совершенно гениальную записку, О, сказал я, с ужасом глядя на то, что еще прислали. Тут прям целая эта связность некая. А это мы достанем потом, может быть, да? Тут так. Леонид Александрович, можно списком? Жачки очки надену, прочитаю. Слушайтесь в музыку записки, в звукопись. Что за жизнь у нас, ребята, завтра лучше, чем вчера, Хотя еще на улице темно, На свадьбу заплыла родня По пустым дорогам в страну дураков. Это мы к сердцу положим, в конце концов, да? Ну, что-то, естественно, будет исполнено из списка. Ну, а начнем вторую часть Моррелезонского балета за заглавной песни на диске «Странный день». Что-то день нынче странный Солнце светит Что-то день нынче странный Никого не убили, а действительно странно И не подняли цены На питье и жилье И печальные дети Простейших фамилий Не бросались камнями В отражение свое И печальные дети Простейших фамилий Не бросались камнями В отражение свое Что-то день нынче стран, Дали всем по заслугам Кто пошел по этапу Кто вернулся домой И на улицах люди Поздравляют друг друга, И счастливую жертву, И веселый конвой, И на улицах люди Поздравляют друг друга, И счастливую жертву, И веселый конвой. Что-то день нынче странный, Солнце светит не жарко. При бедня Воду поет из ручья И по-прежнему дружат Пастухи и свинарки И земля плодоносит, Потому что ничья Земля плодоносит, Потому что ничья Вот и день на исходе Пустячок, а приятно, И рукой не дрожащей Перевернут листок, И умом понимая, Что душе непонятно, Новый срок свой мотаю На гитарный колок, И умом понимая, Что душе непонятно, Новый срок свой мотаю Гитарный колок. Из, э, из прошедшего... Что за жизнь у нас, Что за жизнь у нас? Ребята, то ли кукол виновата, то ли глупые лисята море синий зажгли и остались, как и прежде, Вместо праздниченной одежды, Не сгоревшие надежды до да кораблик на мир. Гори-гори, гори яса, дыма начало облаков, На закате солнце красно, На востоке далеко. Вот потушат синее море, Взуют волны на просторе, Ни одной волне, ни в торе будет петь. На волна будет куколом, капитаном Буду я моторосом пьяным Океаны, как стаканы Будут выбиты до дна Все на самом деле просто Учит кораблик солнцу вслед Ветер дунет, будет остров, а не дунет Прилечу на берег дальний И на землю, на стополю. Не махнув рукой прощально, Дам свободу кораблю. Пусть плывет себе обратно, Возвращается туда, Где со спичками висят И горящая вода. Гори, гори, гори ясно, дым, начало облаков. На закате сон красный, на востоке далеко. А все на самом деле просто, мчит кораблик солнцу вслед. Ветер дунет, будет остров, а не дунет. Трамвайчик, да. трамвайчик тоже просили спеть. На стыках громыхая, не спеша, бредет по рельсам желтенький трамвайчик, В вагоне дремлет золотистый зайчик. Святая безбилетная душа в вагоне дремлет золотистый зайчик, Святая безбилетная душа, За пыльным поцарапанным окно, И шумное мелькание предмета, и лепестки. Счастливейших билетов Шуршат о чьем-то счастье отрывном И лепестки счастливейших билетов Шуршат о чьем-то счастье отрывном На остановках шум и толчья Привычный образ ждущего народа Не забавляет хода В вагоне только Зайчик, ты и я Но наш трамвайчик Не забавляет хода В вагоне только Зайчик, ты и я Мелькнет в толпе Заноком мое лицо И растворится В жизни быстротечной И вроде бы много до конечной Но снова начинается кольцо И вроде бы немного да конечной Но снова начинается кольцо И снова возвращение печать Лежит на стеклах трещин Паутиной И снова путь неимоверно длинный, И рельсы, что никак и не поменять. И снова путь неимоверно длинный, И рельсы, что уже не поменял. Вам исполнилось, милый друг Что сегодня вспомнилось Как-то вдруг Вот бокал наполнился Кое-чем Кто сегодня вспомнился И пол да полымя столько лет вы живете его время или нет у кого не спрашивают все земные Тения странные Праздники. в них живут обманные, сквозь вроде только минут. Ушилка. Нам пишут. Последний парад, стала старая солдатская песня. Так. Галина Хомчик. Интересно. Не смотри сюда. Че такая такой тоненький эту жалоту? -то? Ух ты, вот мне нравится. Спасибо. Декларация о доходах. Спасибо, что вспомнили. Или я неправильно истолковал, или тут налоговое присутствует. Нет. Просто в начале 90-х да, декларация о доходах была такая у меня попевка. Но я сейчас не вспомню, сколько тогда маршал Сергеев, министр обороны, и Филипп Киркоров бедный. В налоговой вспомнишь. Спасибо. Речка Дефис Воря. Проси, я... Вот у Николаевича стойкое ощущение, что я уже пел в первом отделении песню речка воря». Нет. Ну так дежавю. Жавю-жавю. Один день женщины. О, так. Держите тормоза. Это хорошая песня. Я ее не помню. Да, она таится на диске одноименном. А сейчас вот не готов я ее спеть. Очень хочется послушать. Надо песню написать такую. Очень хочется послушать. Ну, что-то безусловно. Да. Что-то про диски вспомнилось. Вдруг. После двух наших первых дисков «Лень да неухота» естественно, воспоследовал альбом «Голод». Ну да. Тут написано про тараканов и заплыв в Турцию. Впрочем, да-да. Надо быстрее исполнять песню «Заплыв в Турцию», а то могут и такие отменить. Сейчас что-то уже, да. Тараканы тоже это вышибательная вещь. Едучи сегодня в гнездо гухаря, эпически-то началось, я, выезжая из переулка на Мясницкую, попал под лошадь, да? Видели чудесный магазин с названием «Презервативная». Удивление было велико. Это как? Где это? Тогда вот и пишу в Лыков строку. Леня спел про секс-шоп, а я вспомнил анекдот, который не рассказал. Вот чтобы не жалеть об этом, что не рассказал, я сейчас его вспомню. и опять Галя Хомчик. «Презервативная». Когда... Учительница русского языка подходит к красней Робея к продавцу в и говорит: извините, пожалуйста, но стеклянный, оловянный и деревянный пишется с двумя н. Это к реформе образования. Точно так же прям презервативно написал, да? Ничего себе уже. Вот свобода до чего дошла. Чебурашечную. <связать> <связать> это чебуреки из чебурашки, <связать> это знаю. сильно. <связать> это из неопределенного мяса, <связать> из мяса неопределенного животного, <связать> да. Душа твоя неспокойная, знай, что она хороша. Спой нам колоколенку, чтоб встрепенулась каждая душа. Это, это я не могу, это, это к сердцу. Маэстро. Маэстро? Я испугался. А как снимается кино? Это такой намек, да? На оперу снимается кино. Ну хорошо. Что, Николаевич, нам есть что пить? Вам есть. Вам есть что играть? Нам петь. Ой, пить. А! Тихо-тихо-тихо, ты за рулем. Так, ну из вышеперечисленного. Речку Ворю Значит, песня «Речка Воря» Была написана ой, очень давно Когда однажды я Это было очень редко Мы с моей женой Иркой значит, поехали в какой-то санаторий И там была речка Воря Причем я, я проникся Я гулял по берегам этой речки Я переступал с берега на берег Не прилагая физических усилий Она где-то там дальше разливалась я ходил в сомнамбулической задумчивости и думал, как же живут, зовут людей, которые живут по берегам этой великой реки. Воры, варейцы, варяне. Вот. И, а это было тоже где-то начало 90-х. Тогда еще в Киеве Мария Дэви Христос, значит, конец света, который мы благополучно запили, пережили, заживали, заспали. Вот. И тогда появилась вот эта такая песня. Значит, Николай, для Евгения Николаевича второй раз она исполняется. Точно не пела на ее здесь? Протез даю, Но подыгрывают Нам осталось от силы полгода, Может, год, ну а дальше карантин. Еле дышит старушка природа, И везде проржавели болты. С кроволь-слеволь дубиной огреют, Все одно попало в голова. Да еще духарятся явреи, И невкусную стала трава. А речка воря, не зная горя, Топливо, под ветром ива, Калышит грива, И жизнь идет. Каждый день то кого -то снимают, то кого -то надеть норовят. Этим самым у нас отнимают. Лет так столько и сто пятьдесят. Можно двести, но запуск пропала. Возросло лишь количество ртов Раньше три на троих было мало Нынче глянул и сразу готов А речка Боря, не зная горя Ни с кем не споря, течет, течет неторопливо хоропливо под ветром Гривой, и жизнь идет Слава Богу, что возятся с нами чтобы мы были подре и умней Христиане с косыми глазами Кришнаиты рязанских кровей Мусульманина он опирая Да Христос воплощенный в мадам Ох, не видит нам таинства рая Ох, не лазать по райским садам А речка воря, не зная горя Ни с кем не споря, течет, течет И выгнув спинки, как паутинки Бегут тропинки, и жизнь идет Опять зашумели матросы И Аврора стара, но стройна Может, надо хватать папиросы Может, будет какая война Может, нет, но ну, а кто ж его знает Ох ты, доля, тюрьма до да с ума Кто-то любит, в кого-то стреляют Кто-то искренне сходит с ума А речка вон горя ни с кем не спорю. Играли речку говорит. Все, больше не будем. Отдыхай, да. Сегодня. Сегодня, да, больше не буду. Просили свадьбы там. Кто просил свадьбу? Он отсюда. Свадеб на самом деле несколько. Я помню только две. Первую и пятую. Вот я так и пою всегда, первую и пятую. Сегодня, поскольку уже по заявкам, так ушла душа по заявкам. Давай, Николаевич, свадьба. Угу. Наша с тобой первая. Ты помнишь свою первую свадьбу, Николай? <свят> и задумался над песней. <свят> Я тоже с трудом. Начинает светлый образ невесты. А вот мне всегда интересно знать, кто впервые хлебнул счастье? Поднимите раз, руки, да. кто впервые замужем и женат. Я так смотрю на этот край, так сидят, смотрят, молча и мрачно. Что-то маловато вас. А, да, есть, есть. Ага, есть, есть, да. Хорошо, кто второй раз? Кто не поверил в первый раз? Не, кашлять это третий, я понимаю. Ну, есть второй, да? Есть. Есть, и даже имеют место быть, да. Третий раз... А заметили, тишина такая сразу, хоп, пала тишина. Третья. И головами закрутили, ты засма... их <свист> а <свист> интересно <я> знаю, посмотреть <свист> на великих людей. <свист> <да>? <свист> У нас Евгений Николаевичем было исследование социологическое в Театре Эстрады в Питере. До, пяти, до четырех мы дошли, да, и одна женщина сидела, вот она так прям по центру сидела, мы стояли на сцене, она занимала два места, потому что одну было ей маловато, и она так гордо смотрела на всех, так... И выжидала явно Выжидала, да. И я так я смотрю, так с ужасом, я говорю, неужели пять? И она сказала гениальную фразу, говорит, завтра, это будет завтра. Знаете, на фюзеляже у женщины пять сбитых мужей, так пять звезд. Ну, есть люди, ну, как же... Ну, здоровья столько, да? Здоровья, ладно, это же уметь надо, как пятерых-то... Вот такой образ невесты начинает. Свадьба number one. Отойди, ты скорее, черт кудрявый Не мог ботинки вычистить до нас А эта дура упустила славу Там хоть свекровь заразна, но одна У этой две сестры не затаскуешь Но на меня не очень парешь. У нас в конторе, если не лютуешь То долго на земле не проживешь Женишь соседский вовка Налил мне стакан А я хлопнул и нате невеста И вот теперь моей свободы вместо На шею в бабочки архы Но ничего, я тоже не цветов. Потяжелей ее кило на восемь Чуть что на и прощения просим Открой глаза и пяльцев в потолок гости, а горько а поцелуйтесь горячо, А поцелуйтесь тайка с колькой, А мы за вас дальем еще Работник, закрытый зачем врачущийся, пусть и не вот вытаки улыбающийся, пусть они вот такие любующиеся, своими отношениями узаканивающимися. Отойдите, пожалуйста, Расписывайся, понесите свидетеля уже нажравшегося, Разрешите здесь, и здесь, и здесь. Господи, унесите свидетеля Совсем уже, к сожалению, опившуюся теща. А ваше, что это, не того, Да полботинки ношены, Да но макушкины я Да волосы с Свекровь, Свалбатинками молчим, а прическа сбилась а От того, что рядом с ним ваш притулилась. Гостик, а горько-горько, А всемного горько, а если горько, То давай раз, два, три, шлюй. Спасибо, горько. а ну за это наливай. Свидетель. Мы с Колькой пацанами, а Колькой где я? А, Вовка, он не с нами, а сколько он вообще. Работник заца, А теперь нас тут верности и доблести, А менять с кольцами девяностостой пробы, Сургели на всех своей радости и горести, Суперли друг другу, суда до хрома, а если сейчас так нет другого другого полтора В комнату номер тридцать пять И напишет на развод заявление Невеста Колечко на палец попался Родимый течек Кило. сухофруктов Минтай и сардины свекрой В закуску все гости Приносят с собой А что не топили, уносим домой гости, а ага, горько, горько А всем надо горько Поцелуйтесь сигаричок, А поцелуйтесь тань сколькой, сколько, а мы за вас нальем еще. Девушка невесты, как всегда, из-под стола. Наверх вы, товарищи, все по местам. Это, это, это же это же сколько же, о господи, это же 79-й год, да? 30, 36 лет этой свадьбы уже. Это 36 лет супружеской жизни, ой. Поднимите руки, у кого больше. Есть, да? Ох ты, вам посвящается следующая свадьба. Душа. В огне убежала память, как молоко, где то невеста красавица, Где-то тот жених, что еще не бьет, Где-то этот фон на два лица Все закрыл и песня о Перелеском лесом тоже очень старая песня это еще где-то до да, 70-е 80-е годы ну так вот 70 нет 80-е скорее да перелезком лесом папыли по, по полю старую дорогу лутаться за попутным ветром, за далекой долей гонят барабаны серые полки, за попутным ветром, за далекой долей, гонят, барабаны, серые полки, им судеба сулила дальнюю дорогу. Лопоты оба новый интерес Их судьба крестила На чужих порогах Дождичком свинцовым В спину под обрез Их судьба крестила На чужих порогах Дождичком свинцовым В спину под обрез Дырному баранах барабаны, оно хотят напиться ржавой штыки. Отче наш за Богом далека дорога, Тяжелые приклады, головы легкие. Отче наши за Богом далека дорога, Тяжелые приколады, головы легкие. Релеском лесом Попылив по полю В Старую дорогу Лутят сапоги За попутным ветром За далекой долей Гонят барабаны Серые халки За попутным ветром За далекой долей Гонят барабаны Горочке. Стоит колокольнка, А с нее по пулюшку Лупит пулемет И лежит на пулюшке С сапогами к солнышку С раз такой-то матерью Наш геройский взвод. Мы землицу лапаем, буренными пальцами пули, как воробушки, плещется в пыли. Дмитрия Горохова до да сержанта Мохова Эти вот воробушки взяли, да нашли. Тут старшой крупенников говорит мне то и не так. Чтоб я принял смертушку за честной народ Чтоб на колоколинке захлебнулся коровушкой Раз такой раз это этот сукин кот Я к своей винтовочке крепко штык прилаживал За сапог засовывал старенький наган Славу третьей степени, Да медаль отважную С левой клавь, Сторонушки, глубоко в карман. Мне сухарик воды, Мне чинарик бросили, Мне старшой Крупенников Фляжку обрастал, Я ее испробовал. Помнил маму родную Да по пулю ровному Быстро побежал А на колоколинке Сукин кот занервничал Стал меня выцеливать Чтоб наверняка Да сориночка, Малая песчиночка в глаз попала лютым Винтовку выронил Да упал за камушек что подумал Вражина Будто зацепил Давно он, видать, был стрелянный Сразу не поверил мне И пока Камушку Длинно засадил Да, видно, не судьба была Пули мне Отпробовать сам старшой Группенников Встал, как на парад Сразу с колокольники И весело чирикая В грудь слетели пташечки Бросили назад Сразу с колокольники И весело чирикая В грудь слетели Горочки, пригорочки, башни, колокольники, Что кому назначено? Чей теперь черед? Рана не зажитая, память не убитая. Да геройский взвод, рана не зажитая, память не убитая, солнышко, до да полюшко До да геройский взвод. Через 30 лет после колокольники появился последний парад. Которых ждали всем смертям назло Мы не герои не оккупанты Мы просто те, кому не повезло Что родились мы здесь во столько и тогда И жизнь нам отпустили только треть а чтоб понять, что душим, как крыла, Сначала провода нужно умереть. И мы чеканим шаг по батальонам, держа равнение строго на закат. И воздух рвут лихие музыканты, и небо, недалекое светло, мы не герои, и не оккупанты, мы просто те, кому не повезло, что родились мы здесь, востолько и тогда. -то. И нам отпустили только треть, а чтобы понять, что душа не как крыло, сначала провода нужно умереть. Когда летят как трассеры ночные, а мы сквозь них идем и путь далек. вы живые Не зная, что как только выйдет срок Раскатятся небесные куранты В июль упадет на землю город И не герои, не оккупанты Назад И мы родимся здесь Востолько и тогда-то и проживем две жизни за одну и будут наши душеники крылаты и станут наши душеники крылаты и будут наши душеники крылаты и улетят на новую войну и улетят на войну С небесные куранты в июле упадет на землю город и не герои, и не оккупанты, вернутся все назад. У нас автоматики, а мы все солдатики. Тушки, а мы все солдатушки. Вылетело выше, блин, ну бывает. хотелось спеть новую песню. Под подсолнечным масляным небом По звенящей дороге ночной Два вала. Обделенные хлебом задевают за звезды копной, восползет мимо старых погостов, мимо памяти старых ползет, и погонщик грузин Гиано столет. За уныванную песеню поет. Ни двора, ни кола, Только воздва вала, Да с ума скаменела землей. Денег в ней ни гроша, Лишь боленая душа, Да сердечко соврусший Стрелой вновь и вновь предлагает дорога повернуть неизвестно куда, а направо ворота острога, А налево такая же беда взлетает под небо монета по небу планетный парад, возвращается вместе с планетой, каждый раз возвращаясь назад, И ни двора ни Николай, только воздает. Да с ума с каменелой землей, день в ней гроша, лишь воляная душа, за сердечко совру. Вниз только звезды огоньками мерцают вдали, И дорога, впитавшая слезы, вновь рисует границы земли, И плетется тут воз, не прикая, по прямой через северную юг И сменяются годы веками И никак не закончится круг Евгений Николаевич заскучал. Значит, у меня всегда, я говорю так: кто знает эту песню, поет, кто не знает, поет громко. Песня простая, песня эзотерически заряженная. Уже несколько парапсихологов свихнулись на ней в хорошем смысле этого слова. Припев зеленое небо, красные облака. А больше краски не было у чудака. Это надо петь всем. В минуты сильнейшего душевного, как я всегда говорю, надрыва, автор поет зеленое неба, красные яблока. Можно петь и так. Это дает дополнительный морально энергетический. У каждого творчества должен быть свой толчок. Так это дает свой толчок, да. Ну что, Николай? Тем более, что эту песню не просили спеть, а мы споем. Ну, надо ждать. Вот это сейчас иллюстрация. Извините. Роман наш, звукорежиссер сегодняшний, кстати, спасибо, Рома. Поприветствуем да, за звук. Он подошел, когда вначале мы звук пробовали, Николаевич не было, я пришел. Один, он говорит, значит, так, сегодня двое, двое, два микрофона двое поют, и двое же играют на гитарах. Я говорю, да, один очень хорошо, другой совсем не очень хорошо. Теперь ясно, кто чего, да? По волоне. Парагиб защиты. Я поставил пореченой. Пароходик. Оплывающе свечи ли, как положена труба, на нею дым. только дым слегка не движет, А над ней зеленое небо, красные облака, а уж молодцы зеленая Красная молока, а больше краски не было. Куча вот так. Че-то он, не простите, на речку ворю хочется перейти. Ты меня звелка хочешь. Ну и речная тема пошла там. Али в песочке, не на салат, с загалич. Что-то вот я как-то... Нет, нет Давайте так, сейчас «Зеленое небо» поют вот этот сектор. Потом... Нет-нет, «Зеленое небо» — «Красные облака», а больше краски не было. Да. Ну, а вы аплодируете. Хочется послушать, знаете, это как-то так... Четыре уверенных женских голоса и пять очень уверенно разинутых мужских ртов, понимаете, которые... Как бы готовится принять то, что еще осталось. Вот. Еще Евгений Николаевич не вступил. Еще, еще. Так что давайте вот так вот да. И зеленая. Так. А -а -а. Ну, а вы хлопаете? Че... не хлопаете? Все, что сбудется потом, наши люди, кто-то видит, что прошло, да не забылось. С кем-то рядом, с кем-то вместе, с кем-то Не было у чудака зеленое небо, красная облака, а больше разки не было у чудака. Вот, понимаете, да, вот, ну, следующий раз, когда встретимся, мы еще несколько объединительных песен таки надо выдавать. Но сейчас тоже такая, да, она объединяющая песня, безусловно, про всех, про нас. И когда было написано, а что-то в ней есть и сегодня? Станции конечной Удаляюсь я от вас полугрешенный полусвятый Чистокрона Самый низовой Ох, ребятушки, Ребята Долго еду я домой Где тот дом Что в доме том Горит очаг Трещит Тому у С восхода на закат Говорят Уже немного а чего не говорят Позабыв Свои обиды В прежней сутолоке дня Приглашают Голды гиды На экскурсию В аминя Где тот я Где песня моя Она готова. Где-то дом, там у огня Сидит родня, сидит родня И ждет меня Дважды два, всегда четыре Хоть умножить, хоть сложить Есть надежда в этом мире Значит, будем в мире жить Пока в душе тревога, и не на поворот. Продолжается дорога, от заката на восход. И будет дом. огромное, что мы сегодня вместе. Спасибо. С нами был Евгений Быков. Будьте здоровы. И еще встретимся. Спасибо.